Ездил! Радрить ездил. Я в магазин обворовал? Ходили ага. маленько по мародерничеству, блядь. Нихуя надо. Не маленько, а по полной, блядь. Чегда машину расстрелял. Ты? <laughs> да. Какое ну, дело, стреляй насрать, блядь, чтобы не в тебя ебать их урод, блядь, теперь. Читай ну, там наркоманы и нацисты, ёбаные. Куда? Мародрить. Опять же, поселок Верховной Рады. Так. Ну, теперь у тебя есть два нарковых манто. У Даши есть этот самый мутоновый полушудок с песком. То, что дом дом один взяли, как свой контроль. Надо, где-то 20 человек в одном доме живет. Аняк здесь пил за 7 тысяч, нахуй. Кока-кола не будет? Не будет! Охуеть, ебать! Ну, ладно, привезу хотя бы телега 70 тысяч. Он большой? Да. А вам разрешат его вообще вести? Да. Почему он, это так Потому что они сами это набрали. А еще у меня есть метабовский станок, о котором я мечтал давно, пильный, И две ямаховские колонки, как у Никитина, каждая, которая по 100 стоит. Сварочник новый в ящике, там, месторубка на дачу новая. Блядь. Это только ты собрал все это. это? мы с Князем ездили вчера вдвоем. Вчера у нас вот тоже, короче, просто какие-то три типа вышли там на нас. Мы их задержали раздели договарива, осмотрели всю одежду, ну и потом принимается решение, отпускать их или нет, потому что если их отпустить, они могут на всю позицию сдать. И тогда на нас всех порешает артиллерия всех. Ну и приняли решение просто в лесу застрелить. Сереж, чтоб потом не говорили, что ты там это. это... Ну, это еще блендер взял на 500 20 Ого. Это ну... мне надо. Я говорю, то, что я живу, это, я не знаю, мы выиграли билет один из...